Очень радостная новость для канала БК-64. Нас 100 подписчиков. Спасибо вам большое, уважаемые зрители, за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши подписки. Это очень стимулирует для дальнейшей творческой деятельности. Вас в дальнейшем ожидают различные видео на музыкальную и вообще творческую тематику. Стихи, песни, кавер- обработ кавер-версии каких-то произведений, инструментальные номера, опять же гармонисты и вообще любители музыканты Балашовского района. Какие-то элементы театральных репетиций, интервью с музыкантами, профессионалами э, онлайн уроки на различных музыкальных инструментах будь то баян, гармонь, лейта может еще какой-нибудь инструмент. Продолжаем в том же духе. Очень радостно, что уже нас на канале 100 подписчиков. Всем спасибо за внимание. Ура!